Итак, мы начинаем следующий урок про описание корней. И сегодня мы будем рассматривать основные правила, их довольно много, которые связаны с этой частью слова. И сейчас вот перед вами появится таблица, на которой представлены основные правила, которые будут нами изучаться. Это... Корни, которые нужно запоминать – это первая часть правила. Вторая часть правила – корни с чередованием. И третья часть – это проверяемые корни. Это те корни, к которым мы обычно подбираем проверочное слово. И начнем мы с первой части правила. Обратите внимание на некоторые слова, которые здесь выписаны. Это слова на непроверяемые написания или так называемые словарные слова. Трудные слова русского языка. На самом деле их не так много, как кажется, и можно их запомнить. И вот здесь перед вами как раз такие слова. Галерея, коридор, имитация, искусство, билетристика. На следующей таблице представлены слова с пропущенной буквой на это, же, на это же правило, на эту же орфограмму. Попробуйте вставить пропущенную букву и затем в правой части столбика у нас вот слова, в которых уже эта буква вставлена. Вы можете посмотреть, насколько вы знаете слова для запоминания. И вот сейчас перед вами как раз слова для проверки. Обратите внимание, что здесь уже вы можете проверить коммуникабельные две буквы «М». Обратите внимание на слово «преодоление трудностей», «преодоление трудностей», «прогресс» две буквы «С». И давайте пойдем дальше, вернемся к нашей таблице. Мы сейчас будем говорить о том, как выбирать правильно, на какую часть правила наше слово, вот, которое нам встречается. И здесь я прошу вас выбрать из четырех слов одно, в котором есть чередование в корне. Очень важно это уметь делать, потому что нужно понимать, на какую часть правила встретилось слово. Надо ли подбирать к нему проверочное? Словом с чередованием оказалось слово «непромокаемый» – корень «мок-мак». Остальные слова «радостный» – это слово с непроизносимой согласной. Нужно подбирать проверочное «радости». «Угасающий гаснет» – нужно подбирать проверочное слово. И наездница произошло от слова «ездить». Также для прописания этого слова требуется подобрать проверочное слово. И сейчас мы переходим с вами к второй части, это корни с чередованием. Перед нами большая таблица корней. В первом столбике даны корни. Во втором столбике говорится, от чего зависит правописание корня. В третьем приведен, приведены примеры. И в четвертом столбике даны исключения из правила. И, конечно, таблица большая, сразу э, ее всю не одолеешь. И поэтому мы перейдем к началу этой таблицы. Вот пояснее, покрупнее даны вам два корня. Это корни «лак», «ложь» и «рас», роз. Про описание корня «лак», «ложь» можно объяснять следующим образом. Перед «г» – «а», перед «ж» – «о». Можно объяснять и так. Если после корня следует суффикс «а», то в корне пишем «лаг». Правописание корня «раст», «ращ» зависит от наличия в корне согласных «ст» и «ща». Растение. Мы пишем букву «а», потому что есть сочетание «ст». Выращенный. Мы пишем «а», потому что есть «ща». Но в слове росток мы напишем букву «о». Это слово «исключение». «Росли», «выросли» мы будем писать букву «о», потому что «нет», «ст» и «ща». И посмотрите на другие слова-исключения. Это «отрасль» с буквой «а», «ростов» и Ростовщик мы напишем с буквой «о». Следующая часть таблицы- это корни коказ. Правописание этих корней зависит. этого корня зависит от суффикса А. Если после корня есть а, то в корне также пишем букву А. Коснуться напишем букву О, потому что этого суффикса за корнем нет. И давайте выполним тренировочное задание. Попробуем подумать, где во всех словах ряда пишется буква А. И обратите внимание, что мы все время пользуемся нашей таблицей чередования корней. И пользуясь этой таблицей выберите один правильный ответ. И вот перед нами материал для проверки. Правильный ответ. Ответ 4. Поскольку здесь во всех словах этого ряда пишется буква «а». Касание. Корень «кас» после корня следует суффикс «а», поэтому «а». Вырастать. В корне есть сочетание «ст», поэтому пишется буква «а». Прилагательное. В корне «лак» буква «а». И после корня есть суффикс «а». Вырасти. В корне «раст». Есть сочетание с Т, поэтому тоже пишем букву А. Если мы посмотрим на цифры 1, 2 и 3, то не во всех словах этих рядов пишется буква А. Выращенный сочетание «ращ», и поэтому перед ща пишем букву А. И аналогично посмотрите в остальных, во всех рядах, и во втором и в третьем, то же самое. Посмотрим на следующую часть таблицы чередования корней. Здесь показаны корни гор, гар, клон, клан, твор, твар, а также корни зор, зар и плов, плав. Про описание этих корней зависит от ударения. И, на мой взгляд, удобнее всего запомнить следующим образом: корень горгар отличается от корня Зорзар тем, что в корне горгар под ударением А, а в безударном положении О. И поэтому я считаю, что удобнее всего запомнить одно слово в котором пишется А. Это слово ⁇ загар ⁇ под ударением. И всегда писать в безударном положении в корне ⁇ Горгар ⁇ О. А ⁇ зор ⁇⁇ зар ⁇ запомнить наоборот, что это противоположный ⁇ Горгар ⁇ корень. ⁇ заря ⁇ мы пишем с буквой А в безударном положении. ⁇ Зорька ⁇ напишем с буквой О. И, кроме того, в безударном положении, например, слово «зарница», его тоже можно запомнить отдельно. Заря – «зарница», «а», «зорька», «о». Следующая часть нашей таблицы – это корни – в которых пишется «е» или «и», в зависимости от того, есть ли после корня суффикс «а». Это корни «бер», «бир», «дер», «дир», «мер», «мир», «блест», «блист» и другие. И нужно, конечно, обращать внимание на то, есть ли суффикс «а» после корня. Например, «растереть» мы пишем «тер», но «растирать» мы будем писать букву «и». Еще одна группа корней – это корни «мок», «мак» и ровно «равн», правописание которых зависит от лексического значения. В значении «пропускать жидкость», как в слове «непромокаемый» мы будем писать букву «о». Но если имеется в виду, что мы что-то погружаем в жидкость, например, «обмакнуть перо в чернильницу», мы будем писать букву «а». И второй корень – это корень ровно рав он также зависит от значения. Если мы можем мысленно подобрать слово «равный», мы пишем букву «а». Если э, наше слово родственно к слову «ровный», то будем писать букву «о». Сейчас мы попробуем выполнить небольшое задание. Вам нужно будет вставить пропущенную букву и решить, надо ли здесь писать букву «о» или «а», «е» или «и»? Итак, попробуйте себя проверить. Буква вставлена. Обратите внимание, озарять мы пишем букву А, потому что корень находится в безударном положении. Еще один пример, который мне хочется прокомментировать непромокаемый плащ. Как вы помните, про описание этого корня зависит от лексического значения, непромокаемый, то есть не пропускающий жидкость. И поэтому в корне пишем букву «о». Далее «блистающий взор». В корне «блист» пишется буквой «и», потому что после корня находится суффикс «а». «Загорать на пляже» в корне «гор» в безударном положении мы напишем букву «о». Как видите, здесь у нас встретились разные примеры на разные части чередования корней правила. И следующее наше задание. Нужно выбрать, где во всех словах ряда пишется буква «О». Итак, проверьте себя. Правильный ответ 4. Выгребший на солнце в корне гор в безударном положении О. Росток слово исключение в корне рост пишем О. Приложить силы. Перед «же» пишем О. Прикосновение в корне кос пишем О, потому что после корня нет суффикса А. Таким образом, ответ «4» – это правильный ответ, поскольку во всех остальных номерах у нас есть и «о», и «а». И давайте посмотрим, почему же не подходят нам ответы «1», «2» и «3». Мы видим, что в ответе «1» у нас в словах, во всех словах пишется «а». В ответе 2 у нас в первом слове «о», во втором «а», в третьем «о» и в четвертом «о». И в третьем, по цифре 3, у нас ответ «о», здесь два ответа с буквой «о», и прикасаться к стене нам мешает, и касаться, поскольку здесь корни, после корня есть «а», мы пишем «кас», и поэтому ответ 3 нам тоже не подошел. И теперь мы вновь возвращаемся к нашей таблице, поскольку дальше мы будем говорить о проверяемых корнях. И сейчас попробуем выполнить задание. Нам нужно будет выбрать правильный ответ, выбрать строку, где во всех словах ряда есть непроизносимый согласный. Итак, номер 1, 2, 3 или 4. Пожалуйста, выберите. И вот ответы. Правильная строка, где во всех словах ряда непроизносимый согласный – это строчка 2. Почему не подошла у нас строка 1? Под цифрой 1 у нас есть слово «опасный». Каков опасен? Здесь нет «т». Под цифрой 3 есть слово «интересный». «каков» интересен, здесь тоже нет «т». И по цифре 4 у нас слова «мягкий», «узкий» – это слова тоже без непроизносимой согласной. И к этим словам мы должны подбирать проверочное слово «мягкий» – «мягок», «узкий» – «узок», к слову просьба проверочным будет просить к слову мотивчик мотивы. Эти четыре слова на орфограмму проверяемое согласное в корне слова. И посмотрите на слова, которые я советую запомнить, это слова с непроизносимым согласным в корнем, «Интеллигентка», «Интеллигентность», «Интеллигентный», «Интеллигентский». Все они родственны к слову «интеллигенты». В этом слове следом за «согласный» идет гласная, И поэтому мы отчетливо слышим, что во всех этих родственных словах пишется буква «Т». Ну и, конечно, старайтесь быть интеллигентными, а не только писать это слово правильно. Ну и следующее наше задание. Нужно решить, в каком ряду во всех словах ряда есть непроизносимый согласный в корне слова. Попробуйте выполнить это задание и выбрать один из четырех ответов. Не забывайте подбирать Проверочное слово. Обязательно, чтобы после согласного была гласная. И вот появилось у нас задание для проверки. Слова «переплетчик», «участник», «дейпричастный». Беспристрастный. Во всех этих словах есть непроизносимый согласный. Ко всем мы подбирали проверочное слово. Переплетчик – переплетать. Участник – участие. Деепричастный – деепричастие. Беспристрастный – страсти. И обратите внимание на то, что в первом, во втором и в третьем ответах у нас есть слова, которые не подходят для того, чтобы нам считать правильными эти ответы. В ответе 1 не подходит слово «високосный». В ответе 2 не подходит слово «опасный». Проверочное «опасен» в слове «нет-т». И в ответе 3 не подходит слово «ужасный». Проверочное слово «каков». Ужасен. В этом слове также не нужно писать букву Т. Поэтому мы правильно выбрали вариант 4, в котором все ответы нам подошли. И мы возвращаемся опять к нашей таблице. Проверяемые корни нас будут интересовать сейчас. И мы выполним задание, чтобы посмотреть, насколько вы умеете подбирать правильно проверочное слово, если у нас безударное проверяемое гласное в корне слова. Подберите проверочные слова к данным словам и попробуйте написать эти корни грамотно. Не забывайте подбирать проверочные слова так, чтобы ударение падало на корень. Итак, мы видим слова с правильной буквой. Схематично проверочная схема, обновленный – новый, систематизация – система, обогащение – богатый, дальнейший – даль, сложившийся – это слово, которое написали в данный ряд нечаянно или Точнее, специально, чтобы вас проверить, это слово с чередованием гласной в корне. В корне ложь будем писать букву О перед «Ж». Обратите на это внимание. А дальше идут опять слова на, на безударную, проверяемую гласную в корне. Нагревать, нагреть, подарить. Дар хвастун. Хвастать, прославляя. Слава. Упростить. Просто осложненный, сложный. Действительно, не. Сразу можно догадаться, какую букву в корне следует написать. Нужна тренировка. И, конечно, нужно развивать в себе это умение. Как можно больше надо тренироваться с такого рода примерами. И для того, чтобы это получалось более успешно, я вам советую следующее. Обязательно нужно, когда вам встретилось слово, какое-то слово с корнем, вам нужно посмотреть, не относится ли этот корень к корням с чередованием. Если не относится, подбирайте проверочное слово. А может быть, это слово является трудным словом, словарным словом, и тогда его надо просто выучивать и запоминать. Старайтесь больше читать, и тогда словарный запас у вас будет больше, и вам будет легче справляться с подобными заданиями. Следующая тема нашей встречи – это правописание окончаний. И мы встретимся в следующий раз. И посмотрите сейчас на тот перечень тем, которые мы уже с вами изучили. До новых встреч!